На просторах интернета я нередко встречаю утверждение, что якобы в сфере нет стоящих волн. Вот я собрал проверить. Там сидит прямо перед динамиком микрофон. Динамик подключен к звуковухе. Микрофон туда же. Снимем очиха. О, о, о, сколько тут? 25, 75, 50 дБ перепад. О, такие стоячие волны, что просто слов нет. Красота. Ну что, проверим, как ты умеешь в противофазе пищать. Совсем другое дело стало. Все равно какие-то особенности тут есть, конечно. Но не сравнить. Замечательно пищит в противофазе. Так что если где-нибудь увидите, что в сферической колонке якобы нет стоящих волн, вот, посылайте их сюда. Но ведь нам же с вами все равно, что там в колонке творится, правильно? Нас интересует, что снаружи. Давайте попробуем, померим. Ну вот, я все померил, смотрим. Тут вот ярко выраженный пик. Точнее, провал. Тут. Вот, уже менее выраженный. Тут. Вот это с мышем. Это без мыши. Но по большому счету, кроме вот этого провала, ничего. Криминального нет. Но все-таки вывод прост. Лучше с мышем. Давайте я еще сейчас параллелепипед промерю. Ну вот такая в параллелепипеде хрень. Как будто бы получше, чем в сфере. Хотите верить, хотите нет. Я все померил.